Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch канал, только смарт-шаг компании Samsung. 11 ноября 2021 года в Южной Корее вышло очередное обновление для таких часов, как Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic без LTE. Версию прошивки вы сейчас видите на своих экранах. Вес же этой прошивки составляет 93,55 мегабайта. Почти 100 мегабайт. Обновление было выпущено для устранения ошибок и мелких проблем. Журнал «Изменения для часов» читается так. Применение кода стабилизации, связанного с работой системы. Это просто означает, что данное обновление выпущено для повышения общего качества работы часов в целом. В прошивке не обнаружено ничего нового в смысле новых фишек э, и изменения интерфейса. В ближайшие дни, дорогие друзья, эта прошивочка уже будет у нас. Ну, я имею в виду Россию и, естественно, другие страны. Samsung уже выпускает, по-моему, четвертую прошивку с начала старта продаж данных часов. И, естественно, это связано с тем, что много есть недочетов к системе да, и работоспособности данных часиков. В целом, я часами доволен, как бы, ну, и они действительно исполняют ту функцию, к чему призваны. Но есть некоторые э, такие ошибочки, как, например, установка приложений или циферблатов, это бывает, ну, достаточно долгая затея. Почему? Потому что, когда ты устанавливаешь через Play Market, пишется, что скоро будет там, допустим, циферблат или приложение установлено, но они так и не устанавливаются. Либо вообще показывает, что нет совместимых устройств и приходится... Устанавливать данный циферблат или приложение, заходя в браузер через компьютер. И это заморочено вообще. Также подписчики пишут, что а, у многих а, есть проблемы с оплатой Google. А, с оплатой Samsung а, вылетает, либо а, выгружается постоянно. А сброс карты, не знаю, с чем это связано. Возможно, это а, какая-то временная проблема. Да, или неправильная установка приложения в данном случае. А, возможно, это действительно баг системы. Поэтому ждем обновления, смотрим и после того, как я его лично получу, установлю, пройдет там ну дня два-три хотя бы, да, тогда уже и начнем размышлять или смотреть, что там изменилось. Сразу же хочу вам сказать, дорогие друзья, когда ставится прошивка обновления в данном случае, да, стоит ждать как минимум сутки. И просто не реагировать на то, что у вас будет быстро разряжаться батарея, или будут какие-то сбои в системе. Это вообще нормальное явление. Причем нормальное явление не только для смарт-часов, но и для смартфонов в целом. После обновления прошивки, прошивочка, так скажем, ну, образно, да, что она какое-то время ей нужно для того, чтобы встать нормально в систему. Так скажем, влиться в эту систему. И это уже доказано не только мной, да, это уже доказано множеством экспериментов, в том числе и тех подписчиков, которые писали мне э, на канале. Поэтому, когда обновится, ждете суточки. Желательно сразу после обновления перезагрузить ваши смарт-часики. Ну и можно даже сбросить системный кэш через рекавери. Как это сделать, э, у меня будет, наверное, видосик скоро. Поэтому ждем обновления. Спасибо за ваше внимание, до свидания, всего доброго и до новых встреч.